Итак, привет! Поселилась я в Шорс-Голдене, наконец-то. Приехали мы сегодня около 9 утра. Поселили нас не сразу, обещали, что поселят в 2 часа. Ну, вот уже заселили. Итак, показываю номер. Самый обычный, но все чистенько. Все, я проверила, работает. Выход у меня на бассейн я сейчас балкон открывать не буду пока просто покажу через окошко но один из тех номеров что я хотела нет все таки я выйду покажу вам небольшой ветер конечно есть но тепло теплее чем в украине Сейчас покажу ванну хорошая ванна все чистенько все проверила все работает, чтобы потом при выезде не было никаких вопросов душевая кабинка полотенце все присутствует и так скажу я отдыхала уже в египте два раза до этого это были туркуаз отель и панорама на махейтс Номер этот, по сравнению с предыдущими двумя отелями, меньше, меньше, вот телевизор хочу вам показать, потому что раньше была всегда плазма, тут маленький, но сама гостиница мне это нравится больше, все, сейчас готовимся к пляжу, буду снимать вам территорию. Я сейчас снимаю территорию нашего отеля, довольно-таки большая. По сравнению с тем, что и какие есть тут отели, да, отель, ну, может сказать, что небольшой. Но если сравнивать с теми, где я отдыхала в Панораме и в Турказе, этот, конечно, намного больше. Есть два бассейна, один с горкой. Вот такая работает она не весь день. Там есть часы работы. Но в все веселье происходит на этом. Как его тут называют, бассейн на заднем дворе. Вот такой вот бассейн. В общем, я не совсем поняла негативных отзывов, которые я читала в интернете. И хочу сразу, кстати, сказать кое о чем. Один турист писал, что горка, которая изображена на фотографиях ну, в интернете этого отеля, горка это не бассейн нашего отеля, это все вранье. Тут на территории Golden шар два бассейна. Один сейчас я покажу, он возле ресторана напротив, а другая вот с горкой, второй бассейн. Это все нашего отеля, так что вот какие отзывы бывают. Сейчас я вам покажу. Ну, первый бассейн получается, если с рецепции идти. И вот, пожалуйста, ресторан и бассейн еще один. Угу. Итак, снимаю дорогу от отеля. До моря не знаю слышно меня хорошо или нет потому что ветерок такой еще самолет сейчас летит всю дорогу снимать не буду час немножко получается от нашего отеля и до моря ну минут 10 идти тут дорога занимает и плюс пройтись по территории отеля алоха потому что мы ходим у нас пляж с ними общий тут есть два автобуса которые возят от отеля до Пляжа. Вернее, как не до самого пляжа, о, а до Алохи отеля. Но смысла ехать вообще не вижу. Тут идти чуть-чуть. Минут 10 у меня занимает вся дорога, то с тем, что я иду очень медленно. Если ускориться, я думаю, минут за 5-7 можно дойти. Итак, сейчас снимаю Алоху, территорию, по которой мы идем к пляжу. Отель довольно-таки большой, побольше по сравнению с Шорс Голден. Это первая линия береговая. Тут все очень приветливы. Охранники на въезде, на входе всегда здороваются. А еще хочу отметить, что мне очень понравилось в нашем отеле Шорс Голден, когда стояла у входа ждал автобус, охранник предложил стулочку сесть посидеть. Мелочь, а приятно. Ну, вот такая территория зелененькая, состоит из множества корпусов разных. Так, сегодня у нас будет попытка поснимать кораллы на море, но... Не факт, потому что очень ветер сильный на море, в плане волны большие, и снимать неудобно. Пробовала снимать на телефон, из-за волн просто неудобно это все держать дело. Ну, будем пробовать. Коралловый риф, конечно, тут неплохой, хороший, но по сравнению с тем, что я видела на дайвинге, конечно, уступает. И рыбок тут меньше все-таки. Может быть, потому что много людей. Это все-таки пляж. Ну, вот бассейн. И вот, собственно, мы подходим уже к морю, к пляжу. Проход на пляж, ее через кафешку, через бар. Все очень удобно. Если кто-то заходил с дороги устал, присел, выпил напитка в прохладильных или перекусил и вперед в море. Вот пляжик, пожалуйста.